Hush referred to as Trap Surrogacie Сегодняшняя акция автомобилистов. Мы практикуем. Против очень высоких цен на тур. Потому что цены у нас сейчас по полной программе зашкаливают. Больше, чем в Казахстане, больше, чем в Азербайджане. Вот. Мы сейчас, в вот, общем-то, мы не педобывающая сторона Мы должны использовать бензин по 10-15 рублей И его реальная стоимость, Но ну, никак не 20, не 30 Вот Вы видите, в общем-то, вот, сейчас Цены за 1 май месяц, они подскочили на 6% вот. За 8 лет цены на топливо, они подскочили на 3 раза вот, а это сняли и продукты И, и ЖКХ И транспорт вот, И это все ну, это все бьет По нашему С вами карману Вот а, Акция сегодня будет в Форме флешмоба И у нас не будет ни плакатов Ни лозунгов, ни флагов Мы сегодня в общем, сделаем только один годов Вот а, В этой акции Будет будет участвовать порядка 30 городов России от Дальнего Востока до Калининграда вот. каждый автомобилист который желает уж принять участие в этой акции может ровно в 14 часов остановить свой автомобиль вот. и на одну минуту ну, и включить Сигнал, вот. Сегодня, в общем-то, мы даем сигнал власти, что мы так больше э, терпеть этого не будем. Я координатор, общем, товарищества инициативных у... граждан России и общественная и организация автомобилистов Александр. Расторгуем А что вы хотите от депутатов? Ну, от них, в общем-то, зависит То, что они могут Повлиять на нашу власть Из Питера Из других, в общем, городов Для того, чтобы э Наше правительство, в общем-то Снизило цены на топливо Это все, в общем-то В руках нашего правительства Вот Если они захотят, то Стоимость топлива и у нас будет уменьшено в два раза, вот. И это будет безболезненно и для них, вот. и, и это будет, уж для нас это будет очень большой подарок.